Должны... Брат, надо поговорить. Сабал, в чем дело? Мне нужно в Бонапур. Амита занята аванпостами. Значит, заложников освобождать тебе. Я знаю, это непросто, но их надо спасти до того, как мы возьмем аванпост. Ну, Амита... А аванпост важен. Но спасти заложников — это самое главное. Люди Керата верят, что Золотой Путь защитит их. Мы не можем предать их веру. Спасти заложников, Брат. Отец гордился бы тобой. Он создал золотой путь, чтобы помочь своему народу. Я приехал сюда не ради всего этого. Ты все равно помогаешь, брат. Посмотри, как много ты сделал. Это непросто. Но помоги золотому пути, и это поможет тебе добраться до Лакшманы. Мы найдем ее вместе. Спасибо. Это все, что у меня есть. Возьми, пожалуйста. Посиди! Умоляю, посиди. Аджай, это Амида. Я знаю, что Собал подбил тебя освобождать заложников вместо аванпоста. Ничего. Ты новичок, а Собал может быть настойчив. Я сделал, что мне сказали. Ты молодец. Это все, что есть. Но смотри на вещи шире. Я уже все подготовила к атаке на аванпост. А теперь часть моих бойцов вынуждена защищать заложников. От чего? От пола. Мы отняли у него игрушки. Ты не понимаешь? У нас был план. Теперь он рухнул. Пока не разберемся с Деплером, мы связаны. А у солдат на аванпосте полно времени, чтобы подготовиться. Я им помешаю. Напасть на аванпост в одиночку — самоубийство. Подожди, мы выделим тебе подкрепление. Я справлюсь, Амита. Аджай, не... Я тебе ничего не сделал! Помогите! За что? Мне Помогите! Это? Помогите! Сюда! сюда? Сюда! Я ухожу тебя! Тебя не жить! Аджай! Аджай! Аджай! Что? <свист> <свист> <свист> Да ничего, просто связь проверяю. С вами Робер Ирана, и мне есть что вам сказать. Видели лагеря переподготовки, которые Пайкен понатыкал по суду. Один из них, честные парни, я не придумываю, называется «Дети будущего». Сначала заложники, теперь аванпост Ты редко меня слушаешь, Аджай, но должна признать Сегодня ты молодец Спасибо, я сделал то, что счел нужным Мама была бы рада Я знаю, тебе нужна Лакшмана Но это не так просто Мы потеряли север много лет назад И теперь бьемся за юг Я обещал маме, что развею там. Она так хотела Подумай, Аджай Твоя мать прекрасно знала, что случится, когда ты приедешь сюда. Сын Махана Гейла вернулся на родину, истерзанную войной. И Швари была умной женщиной. То, что ты здесь, и помогаешь нам, не случайность. Оставайся с нами. Вступай в Золотой путь и обещаю, ты выполнишь последнее желание матери, будь то развеять ее прах в Акшмане. Или достичь чего-то большего. То есть золотой путь — дело моих родителей? Верно. Они хотели освободить Керат от Пейгана. Помоги же нам закончить то, что некогда начали они. Просто подумай. По Мам, похоже я останусь. Вы вот на твоем да. месте туда сейчас не да, мог поступить. О только чем только... они там спорят? Солдаты Пегана собираются напасть на наш лагерь. Амита считает, что главное собрать информацию о противнике. Сабал, что, что надо срочно спасать потратили. наших людей. Вы совершали? И давно они спорят? самих о, Всегда отлично. одно и то же, Вы те же слова и доводы. На самом деле. Эй, я не хочу Твою быть навязчивой, мать. но ты Аджай Гейл, да? Я Спасибо, сил, чтобы тебе за помощь. Здесь тебя все уважают. Вы совершали преступление Золотой путь спас ладов. меня, и я их должник, но вообще я приехала развеять прахматери. Пусть так. Но теперь ты видишь, что Пэйган сделал со страной. Ты, сын Махана Гейла. Хочешь или нет? Но ты должен Кирату. И твой выбор решит многое. Противостояние Амита и Сабала никуда нас не приведет, это тупик Помни My об God. этом, когда войдешь О, отлично! Покажи Аджаю, какой ты на самом деле На кону жизни, бездействовать нельзя Нет, идет война, данные важнее Амита, нам нужны солдаты, не забыла про Дарпана? Выбирая между Дарпаном и разведданными, предпочту второе. Я все бы вот на твоем там. месте туда сейчас так не ходила. Так мог поступить. О Только... чем они там спорят? Пейга. Солдаты Пегана собираются напасть на наш лагерь. Амита считает, что главное собрать информацию о противнике. Сабал, что, что мы надо наш наш срочно спасать наших людей. Вы и давно они спорят против самих о, Всегда отлично. одно и то же, Показывай, те же слова и доводы. На самом деле. Эй, я не хочу быть Поймать. навязчивой, но ты Аджай Гейл. Да? Я делаю через за помощь. Снова Здесь тебя все уважают. Вы совершали преступление Золотой путь спас вагон. меня, и я их должник, но вообще я приехал развеять прахматери. Пусть так. Но теперь ты видишь, что Пейган сделал со страной. Ты сын Махана Гейла. Хочешь или нет? Но ты должен, Керату.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 Амита может помочь с разведкой. Ладно. О крупной операции говорили давно, и тут атака на Банапур, но что-то не так. Я думаю, это не все. Нужны новые данные. Но из лагеря нет вестей. Самые атаки. Осторожней. Ладно? Нужна помощь. Наш лагерь хотят атаковать. Неясно когда, но это и не важно. В любом случае им нужна поддержка. Хочешь помочь? Отправляйся к ним. Керат. Знаете что, я уже и не вспомню, когда слышал хоть что-то хорошее о северной территории Керата. Когда я родился, этот регион уже был под контролем Мина. Говорят, там есть конслагеря, где нежелательных людей. А что это значит Ой, удобное слово. Значит, что угодно. От доставшего придурка до борца за свободу Керата. Но в мире есть столько нежелательных вещей. По мне, как говно нежелательно. Честно говоря, я бы предпочел не срать. Та еда, которую приходится здесь жрать, очень плохо сказывается на пищеварении. А что еще нежелательно? вы, девушки. Люди, у которых воняет изо рта. Или те, которые везде день крепятся о своих детишек, на которых тот не дошать. Чувствую о том, что он нежелательным? особенно когда он портит воздух и не желает в этом присправаться. Ну то есть, у нас же здесь двое, так? Представьте, чё, что -то зачем отрицать очевидное? Ну, ладно. Я предлагаю заменить слово «нежелательный» на другое покороче. «Нежить». Да, нет, что хорошее словцом. И ассоциация ничего себе так быть и подхода. Типа, Речь. Покажем их. Скоро начнем. Помни, они могут прийти отовсюду. Совсем ко всему.